Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья, и сегодня хочу записать для вас новое видео, в котором мы поговорим про тему, которая, мне кажется, интересна будет много многим. Это тема того, как повысить успеваемость в учебе своего ребенка. Ну, у ребенка это условно, это возможно, возможно, что и вы сейчас находитесь в обучении, возможно, что вы получаете повышение квалификации. Второе. Вы высшее образование, возможно, вы студент, но будем говорить применительно ребенка, но вы должны понимать, что то же самое можно все сделать для взрослого человека, и даже если это очень взрослый человек, и даже если он, например, ну, например он пришел на новую работу и тоже обучается. Итак, мы поговорим про то, как совместить вашу личную звезду академика, ну, вернее, того человека, который учится. Это может быть, это можете быть вы, ваш муж или ваш ребенок. Мы говорим относительно ребенка сейчас. Так вот, как совместить звезду академика с активировать ее в том пространстве, в котором вы живете, то есть в своей квартире или в своем доме. Что для этого нужно сделать? Первое. Вам нужно будет э, сделать свою карту в отце. То есть вам нужно перейти на сайт inpugacheva.com, ввести данные рождения э, того человека, которому бы вы хотели э, сделать, собственно говоря, эту активацию. Например, вы делаете, вводите дату рождения своего ребенка. После того, как вы ввели э, дату рождения, э, вы ввели место и время рождения, э, у вас получилась карта Бадзи, и э, если вы будете на нее смотреть, на эту карту Бадзи, то с правой стороны вы увидите символические звезды. Вот В символических звездах вам нужно найти символическую звезду, так называемую звезда Академика. Посмотрите, какая земная ветвь отвечает за эту звезду. Дальше что нам нужно сделать? Нам нужно взять план квартиры, найти центр, встать в центр квартиры э, и э, с помощью, допустим, компаса найти север-юг, запад-восток. Дальше вы заходите на мой сайт э, в, и в полезных видео, находите шаблон 24 горы, там можно скачать э, шаблон 24 горы на прозрачной основе. И вы этот шаблон накладываете на свою квартиру. Здесь минуточку внимания. Если вы делаете, активируете звезду академика лично, например, для себя, и вы одна живете в квартире, то, конечно, вы можете активировать по так называемому большому тайчи. То есть вы накладываете шаблон 24 горы на всю квартиру. На все ваше пространство. Если вы это делаете для ребенка, то я не думаю, что имеет смысл делать по-большому тайчи. Возьмите комнату, в которой живет ребенок, там, где он делает уроки, и накладываете шаблон 24 горы, так сказать, по-малому тайчи. То есть вам нужно будет сделать, просто вы накладываете шаблон 24 горы только на его комнату. И находите нужный вам сектор. Что же мы будем делать с этим сектором? Этот сектор, который отвечает за непосредственно за звезду академика данного человека, мы как бы соединяем комнату человека с его картой Бадзи, и мы делаем активацию не просто вообще, вот, ну, знаете, там на удачу, на здоровье, на деньги. А мы делаем активацию конкретно для этого человека, конкретно в его комнате. Как можно сделать активацию для ребенка, чтобы он лучше учился? Здесь есть, здесь есть несколько моментов. Считается, что лучше всего поставить туда стол, и чтобы ребенок там занимался. Естественно, можно ну, поставить, еще можно, конечно, поставить кровать, но я бы не стала ставить кровать. Но ну, звезда академика, она все-таки, наверное, знаете, знание это все-таки, наверное, более янская энергия. Кровать относится к иньским энергиям. То есть нам нужно активировать. Любая активность должна быть активна, а не просто спать в ней. Поэтому я считаю, что следующее, что мы можем э, сделать, если, если у вас не получается поставить туда стол, э, можно, нужно почаще в этом секторе делать какие-то активации. Туда можно поставить фонтанчик, туда можно делать свечу зажигать свечу туда можно поставить бамбук который растет вот такие веточки бамбука либо 4 либо 8 ну естественно смотреть чтобы они чтобы они росли <свели> цвели насколько они могут это сделать а, ну и есть вот такая практика мне кажется она очень она очень распространенная на нашем пространстве но мне кажется она такой эффективный как например фонтанчик эта практика называется поставить 4 кисточки 4 4 кисточки в стакан нужно поставить в сектор э, звезды академика тоже можно попробовать я правда не очень понимаю какая там активация будет но стоят эти кисточки да почаще в этом месте делайте влажную уборку почаще в этом месте ну естественно там проветривание и все такое конечно я э, а вентилятор еще хорошо тоже работает в этом месте что еще можно сказать? Конечно, мы не исключаем какие-нибудь медицинские показатели. То есть ребенок может не успевать из-за того, что... Я не знаю, ему витаминов, например, не хватает. Из-за того, что у него может быть развитие... Эм, такое часто бывает, если вы рано ребенка отдали в школу. И э, ну, я, как психолог, который работал много лет в детском саду, я часто видела эти истории, когда ребенка э, отдают в школу рана, и у ребенка, он анатомически не успел подготовиться, у него э, не успевает созревать, например, лобная доля. Ребенок может просто немножечко отставать от своих ровесников. Он не успевает усваивать материал. Обратите на это, пожалуйста, внимание. Может быть, имеет смысл сходить к неврологу, может быть, имеет смысл э, своди, сводить ребенка, э, я не знаю, к терапевту, э, проверить витамины. То есть есть еще, конечно, и медицинские показатели. Есть показатели характера ребенка. Если вы воспитали в ребенке такого свободолюбивого человека, который все время качает свои права и не может ни с одним учителем найти общего языка, это, конечно, тоже будет работать против него. И здесь нужны уже другие практики. Все, что касается здоровья, все, что касается эм, характера, все, что касается удачи или помощников, которые должны помогать ребенку, это уже задействуются другие секторы. Но с этим мы с вами еще поговорим э, на, нашем, на нашем с вами... На наших встречах я вас приглашаю, как раз у нас будет э, скоро встреча, э, которая будет посвящена фэншуй плюс бацзы. Фэншуй плюс бацзы это, э, это наука, рожденная на стыке двух наук то есть те люди которые умеют уже читать астрологические карты и те люди которые умеют знают хоть немножко фэншуй, они могут воспользоваться плодами э, вот этих совершенно волшебных знаний и мы с вами будем говорить я обязательно вернусь к практике и цветка э, романтики как активировать романтику в нашем в нашем доме и вернусь вот к этой практике как сделать чтобы ребенок лучше учился но хочу сказать, что, конечно, сама наука фэншуй плюс бадзи, она намного-намного интереснее и более глубокая, и мы с вами ее будем изучать, и вы узнаете, что не только направление э, стола зависит, э, влияет на, например, успеваемость ребенка, а, а вы узнаете, как влияет сектор, в котором он спит, как влияет входная дверь в его комнату, как влияет входная дверь вообще в квартиру, и э, как нам активировать энергии, которые помогают ребенку в любом деле, и вам в том числе, да, или как нам убирать на уровне фэн-шуй пространства, на уровне своей квартиры, убирать те энергии, которые мешают э, в достижении той или иной цели. Итак, жду вас на своих открытых вебинарах, и, э, ну и продолжим эту интересную тему.